Добрый день, друзья! Для сегодняшней самоделки потребуется шприц, самый большой шприц. Плунжер я уже извлек, мне необходима только основная его часть. С помощью ножа отрезаю носик. И с помощью паяльника заплавливаю получившееся отверстие. Очень важно, чтобы отверстие запаялось полностью. Проверить герметичность можно с помощью воды. Далее потребуются две мини пальчиковые батарейки. Соединяю их вместе. Для этого откусываю соответствующий отрезок зубочистки. Можно использовать спичку. И укладываю ее между батарейками. К одному из контактов одной из батареек припаиваю небольшую латунную пластину. На обратной стороне припаиваю два светодиода. Только ограничивающие резисторы не использую, поскольку конструкция изготавливается не на очень длительный срок. Месяца 3-4 она проживет и без резистора, а то и дольше. При этом с обратной стороны батареек... Подпружиненный контакт слегка-слегка отгибаю. В подходящей крышке от обыкновенной банки снимаю краску с помощью наждачной бумаги. Полностью делать нет смысла, достаточно небольшого участка. Помещаю фонарик в корпус шприца и временно фиксирую его с помощью суперклея. Тщательно промазываю место соединения эпоксидной смолой. Это может быть, разумеется, и обыкновенный резиновый клей, или даже термоклей. В моем случае это эпоксидная смола, поскольку она у меня, что называется, под рукой. После высыхания клея обязательно стоит проверить устройство. Как вы поняли принцип работы очень прост. Под собственным весом, под весом батареек, подпружиненный контакт замыхает их, что приводит к свечению светодиодов. Следующее. Что понадобится емкость с водой. В моем случае это банка. Соответственно, крышка именно от этой банки и есть. Для большей оригинальности в банку с водой добавляю блестки. И закручиваю крышку. Вот такая, как сейчас модно называть, свеча получилась. Достаточно перевернуть банку и светильник начинает работать за счет воды и за счет частично блесток яркость свечения довольно значительно увеличивается опять же гораздо удобнее чем простой выключатель блестки также создают эффект некоторого, точнее некоторый эффект снега новый год все таки скоро Воспользовавшись случаем в столь интимной атмосфере, хочу обратиться к товарищам-продавцам, ходячим контрацептивам, не побоюсь этого слова. После появления подобного рода устройств, цена светодиодов, белых сверхярких, в наших магазинах достигла отметки в 15 гривен. Это просто уму непостижимо. Сами же сидят без света и сами же пытаются нажиться. Вот такой парадокс. Вы же таким самым практически полностью сводите на нет основное преимущество подобного рода устройств. Это доступность и скорость изготовления. Ведь если поднять стоимость светодиода до 30 гривен плюс батарейки, получается никакого смысла что-то изготавливать своими руками попросту нет. Ведь проще купить обыкновенный фонарик. Пишите свое мнение в комментариях. До новых встреч, но no посран, всего хорошего, мирного, тихого неба, пока.